Давно ждал новинок от Head в области фрирайдных лыж и вот наконец-то оно свершилось. Мы дождались новой серии Core. Поехали! Здравствуйте! И сегодня на повестке дня Headcore 105. Такая средняя в линейке фрирайдных и универсальных лыж Core. Очень хотелось мне потестить и удалось, и что с ней произошло, и как оно и что. Значит, ну, Старий 105 я отношу к такой лыжи именно в нейтрасового катания для скоростного такого продольного фрирайда. Потому что 105 невеликая такая талия, лыжа обычно требует э, скорости для всплытия. В общем-то и как бы есть целая такая плеяда лыж, старий 108, даже кто-то называет ее там, золотым сечением фрирайд универсалов. но ну, как бы в принципе в этом есть до реистины. Значит, в данном случае лыжа Сталий-105 по, фо, по формату следующая, такой носок мягкий, зарокеренный, для хорошей отработки рельефа и для хорошего всплытия. Ну, что, в общем-то, очевидно, что при талии 105 на всплытие надо работать, за да, него да, надо биться. Вот. серединка достаточно интересная, она реально цепкая, она реально такая хорошая, упрудненькая, она хорошая, жестненькая для контроля, цепкая. Вот. И очень такой средней мягкости задник, средней жесткости мягко. Задник, я бы даже точнее средней жесткости задней. В общем, в итоге в катании получили, что лыжа очень комфортная в катании. Именно очень комфортная, очень маневренная. Она вот отлично на укатанном снегу, на неровном, на буграх. Она вообще летит, она порхает. Она позволяет управляться ей как, как хочешь, что хочешь делать, вообще абсолютно четко. Вот, и все с ней хорошо, она реально хавает рельеф, и когда мы уходим в задник, запираемся на контроль, она не упасит в ноги, при этом дает достаточно э, уверенный контроль скорости, да, серединка очень верткая и цепкая, ну, носок просто все жрет и все. Значит, в катании на ходах, вот, в катании на ходах здесь все неоднозначно, потому что... Потому что, потому что, потому что лыжа склонна к катанию в средней задней стойке на ходах. Значит, при работе на морду, у нее морды не хватает жесткости, она проваливается, либо она теряет стабильность. В общем-то, и катание на морде, оно вроде как бы комфортное, но по стабильности не очень хорошее. Именно на скорости, я сейчас говорю, да. Но, однако, на самом деле, на средней стойке лыжи, ну, более-менее, как бы работают скорость хорошо. В заднике, мне показалось, опять-таки, на средней скорости он прекрасен, он хорошо Работает он, не, не клинится, он поворачивает, он амортизирует неплохо. Но вот на скорости, как бы, такой уже более большой, ему не хватает реальной жесткости. Он реально просаживается, он реально продавливается, он реально проминается. И, конечно, на хорошие ходы лыжу разгонять не очень хочется. Но если мы понимаем эту лыжу как некий такой фронтсайд фрирайд, такое катание в рамках курорта, где э, больше мы чаще встречаемся не в какой-то там суперпаудер, там на котором мы там будем гасить там, входы, а мы больше встречаем какую-то разбитуху, бугры там, и какие-то закрытые рельефы, то на самом деле вот идеальное, наверное, решение, очень хорошая ситуация с этой лыжей. Она прекрасна вообще для таких условий. Вот. И если при этом мы предполагаем, что лыжник, который ее купил, он уже как бы катает хорошо и действительно так близок к экспертному уровню, то это очень отличное решение вообще. Потому что мы получаем маневренность в сочетании с хорошей такой эффективностью на средней скорости. Если как бы, начинающий лыжник, то... Ну, как бы, нет, потому что вы же все-таки, ну, то есть, ту скорость, на которой она начнет петь песню, да, своей, там, души, вы, как бы, ее не разгоните, да, вы не сможете, скорее всего, выйти на эту скорость, да. Опять же, таки, и не настолько она лояльна в управляемости, как это может быть начинающим фрирайдерам хочется. Но, опять-таки, для новичков у фрирайде и ширины, я бы сказал, там тоже может быть недостаточно. Ну, то есть, лучше брать пошире. Вот, ну такая очень как бы лыжа, с одной стороны интересная, с другой стороны без нареканий, не без нареканий Поэтому, ну, где-то если ее позиционировать в общей линейке, то я бы так смело ее ставил 7,5, там 7-8 из 10 Вот, она мне интересна, как бы, ну, в общем вообще вопросов к ней, собственно, как бы у меня нет Есть единственный вопрос, как, бы, как обычно на тестах компания HED ну, это как бы компания, в принципе, от которой можно ждать. как Вот есть две компании, от которых всегда ждешь какого-то ну, дерьма. Это Хэт и Фишер. Ну, как бы, проехав один склон по трассе, да, ну, как бы, там, естественно, исча там разбитую-неразбитую трассу, да, мы приехали. Выяснилось, что лыжа поцарапана, и поцарапана там настолько, что просто вообще там, вы убили нашу лыжу. Ну, как бы... Лично сам я, конечно, в глубине души понимаю, что это, конечно, как-то бред, но, знаете, если сами представители хеда там считают, что их лыжу там вот так вот по трассе проехала, она умирает, у меня, знаете, возникают серьезные подозрения по просто качеству ее производства. Вот это главный минус в моем формате для этой лыжи, как бы. да, То есть вот истерика у представителей хеда по поводу царапинки на скользяке была просто какая то неимоверно колоссальная. Хотя вот я говорю, я катаю, я знаю, что такое царапины на лыжах, они лечатся абсолютно реально вообще без проблем каких-либо. Устраивать по этому поводу какой-то скандал, но может человек только, только тот, который понимает, что лыжи там сделаны из деребаса какого-то. Хотя в общем-то я ее не пеймил, я просто рассказываю случай, который произошел реально со мной. Вот если у вас есть какие-то подозрения, но ну, обращайтесь к представителям хэд, я ну они как-то прокомментируют. Я не представитель хэд, я просто тестил. Все, больше мне сказать по этой лыжи ничего нельзя, нечего. Я пойду за следующими. Не пропускайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за сайтом, за обновлениями. Пока!